Всем огромный привет! Меня зовут Анна Камлевская, я ваш личный педагог по вокалу и автор канала «Вокальный дзен». В этом видео вы узнаете о том, что такое музыкальный слух и как научиться петь любимые песни, даже если медведь на ухо наступил. Для того, чтобы не пропустить полезные и интересные видео, статьи и материали о вокале и голосе, подпишитесь на мой канал «Вокальный дзен». А теперь переходим непосредственно к теме видео. Все, что вам нужно знать. О музыкальном слухе, если вы хотите научиться петь, разделите для себя понятие музыкального слуха и вокального слуха. Если мы говорим про музыкальный слух, то может быть такая ситуация: вы слушаете, как поет ваш друг или знакомый, и прям четко слышите, что он не попадает в ноты, что он лажает, и Таким образом, вы можете сделать вывод о том, что у вас есть музыкальный слух, ведь вы же слышите, что ваш друг не попадает в ноты. Однако вы можете попробовать петь эту или другую песню и также не попадать в ноты и слышать это. Это говорит о том, что да, у вас есть музыкальный слух, но нет вокального слуха, нет координации слуха и голоса. То есть вы слышите, что не попадаете, пытаетесь, но попасть не можете. Это на самом деле идеальный такой очень хороший вариант, потому что вы слышите, что не попадаете, и вы можете это корректировать. Бывают случаи, когда человек поет мимо нот, и он вообще не слышит вот как ты не пытайся с ним работать, он не слышит. Вот здесь, скорее всего, лучше либо, если очень хочется петь, пойти на уроки с альфеджио к педагогу или заняться чем-то другим, потому что этот путь будет очень долгий. И не факт, что вы придете к нужному результату. Но таких людей буквально 1-2% от всего населения земного шара, поэтому, скорее всего, вы не являетесь таким человеком. Если же у вас проблема, что вы слышите, что не попали, пытаетесь попасть, но у вас не получается, тогда вам необходимы занятия. Просто так, если вы будете изо дня в день петь песни, стараться и пытаться, ничего не сдвинется с места. Вам нужно петь распевки для тренировки музыкального слуха. Вам нужно работать над дыханием и голосом, потому что иногда вы не попадаете в ноты не из-за того, что у вас проблемы с тем же самым вокальным слухом, а из-за того, что у вас неправильно работает дыхание. Вы не даете достаточно активный поток воздуха во время пения, это раз. Два, вы не используете тот вокальный прием, который необходимо использовать в том месте, в песне, в котором вы не попадаете в ноты. Вот такие могут быть нюансы, и их, конечно же, стоит учитывать. Итак, мы говорили о том, что вам необходимо петь распевки. Но если вы пойдете на YouTube или где-то будете по интернету искать эти распевки, то они будут разбросаны все в хаотичном порядке. И здесь важно не просто петь какую-то распевку, а идти от простого к сложному, двигаться по четкой системе. И здесь у меня для вас есть решение, самое простое, самое элементарное. Это мой курс «Новичок. Голос. Слух. Ритм». Это видеокурс с обратной связью от меня, лично от меня, в котором вы сможете идти по четкой программе. То есть параллельно прорабатывать дыхание, петь распевки, которые идут на усложнение и прорабатывать свой голос. И плюс там еще вы можете поработать с чувством ритма, это вообще очень круто. В курсе у меня 19, представьте, 19 упражнений для голоса, 15 распевок, 15 распевок и около 15 упражнений на дыхание. Причем весь курс построен так, что вам не нужно думать, что сделать сегодня, что сделать завтра, вы просто открываете урок и уже в уроке у вас есть упражнения на дыхание, на голос, распевки и так далее. То есть курс этот для тех, кто никогда не занимался или имеет мало опыта. И... В отзывах люди, которых я даже не знаю лично, пишут, что они улучшают свой музыкальный слух с нуля до 70%. Вы можете эти отзывы почитать, ссылочку я оставлю под видео. Это абсолютно честные, непридуманные отзывы, да, коих бывает достаточно много в интернете. Вот это основной совет, как вам вообще сдвинуться с мертвой точки. При этом сейчас вы можете купить мой курс со скидкой в 90%, и это будет будет меньше 1500 рублей то есть да вы понимаете объем семь да, с половиной часов обучающих видео и это будет очень выгодная покупка для вас. Плюс вы будете получать обратную связь от меня в закрытом аккаунте в Instagram. В курсе я рассказываю, как вы можете туда попасть. Ну, в общем, это реально, ребят, просто бомба. Итак, давайте двигаться дальше. Если вы, допустим, не хотите идти на мой курс, окей, что можно еще сделать для того, чтобы все-таки начать петь песни? Пойти на уроки с с педагогом, но это будет достаточно дорого. Я думаю, хороший педагог берет от 1000-1500 за один урок, а вам таких уроков потребуется ну не меньше 10-20. Да, Настраивайтесь на такое. Если вы хотите заниматься по Ютубу, то я рекомендую вам подписаться на мой канал, вокальный дзен он также называется на ютубе, и там вы найдете некоторые распевки, некоторые упражнения на голос, дыхание, которые вам позволят обрести, ну, хотя бы какую-то базу и понимание, как вообще все устроено. И когда вы выбираете песни для того, чтобы их петь, я рекомендую начинать именно с простых песен, потому что если вы берете сложные песни, то, скорее всего, там будет один-два, возможности даже три вокальных приема, переходы на высокие ноты, и вот здесь начинаются сложности с попаданием в ноты, потому что когда вы берете высокую ноту, вам нужно поменять вокальный прием, как правило, вы не меняете, идете тем же, которым пели до этого, и вот здесь начинаются не не дотягивания вы не понимаете, как вам вообще все это сделать, поэтому берите простые песни. Кстати, в курсе я своим студентам даю список простых песен, с которых можно и нужно начинать дабы не попасть вот в эту ловушку поэтому сейчас проанализируйте какая у вас ситуация со слухом слышите ли вы что вы не попадаете в ноты или нет слышите вы у других или нет и проанализируйте если вы не попали не попали, а попробуйте туда попасть. Если у вас получилось попасть, значит, возможно, вы можете сами это все корректировать. Если ну, никак не получается попасть, то, конечно, вам нужны специальные занятия. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. И до новых встреч! Подписывайтесь на канал Вокальный Дзен. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Пока-пока!